Всем привет! С вами Mac+. Вы задаетесь вопросом, почему нельзя заменить оперативную память на MacBook Air, MacBook Pro на новых с баром, двинашек и даже на свежих Mac Mini. Забегая вперед, скажу, да, это возможно, но будьте бдительны. В интернете вы, конечно, можете найти сервисные центры, которые предлагают замену оперативной памяти на данных моделях, но зачастую это всего лишь хороший рекламный ход. Сейчас я расскажу, в чем проблема замены оперативной памяти на данных моделях. Так выглядит оперативная память на MacBook Pro и А так выглядит оперативка видеочипа на эрах и ретинах. В теории заменить оперативную память на эрах и ретинах действительно возможно, но особенность ее замены заключается в том, что оперативка на материнской плате распаяна, и для того, чтобы ее заменить, нужно разогреть всю плату до 217 градусов, что может вывести ее из строя из-за маленького диапазона температуры между 217 и 240 градусов. Следующая проблема заключается в том, что перепайка элементов на материнской плате лишний раз может вывести ее из строя. Также использование некачественные элементы или повреждение одного чипа из всех выводит маг из строя. Все это очень плачевно. Но если задаться целью, то даже такая ювелирная и рискованная работа вполне реальна. Но эту операцию не надо выполнять только ради апгрейда а только когда ваш МАК вышел из строя или находится в ремонте из-за отказа работы памяти. Это, кстати, очень легко проверить, при включении вы услышите повторяющие сигналы. В таком случае память все равно придется менять, и если вы решились на такой нелегкий шаг, можно рискнуть чуть сильнее и попробовать получить более мощный компьютер. Учитывая все риски, данная операция выльется в кругленькую сумму. И да, здесь стоит сказать пресловутое «легче купить новый». Теперь расскажу еще одну проблему, почему стоимость данной операции возрастает еще сильнее. Вообще детали в компонентном ремонте составляют небольшую часть от стоимости, но в случае с данными моделями они просто-напросто редкие, и они обязательно должны быть из одного комплекта, так как кристалл, который находится на них, делится на все чипы оперативной памяти для максимальной совместимости между ними. Еще одним более качественным вариантом будут чипы с оригинальных плат. Но здесь проблема заключается в поиске свежих доноров и их ежегодном аппаратном обновлении, с чем связана несовместимость с предыдущими моделями, даже той же линейки. Возможно ли будет в будущем проще заменить оперативную память на эрах или тинах, зависит лишь от производителей. Каждым новым выходом маков мы можем наблюдать, как Apple стремится в сторону максимальной производительности и компактности. Именно поэтому новые устройства все меньше подаются ремонту. С другой стороны, в будущем разработчики сделают уклон в сторону качества, а не количества оперативки, что было бы более целесообразно. А заменить, к примеру, 4 чипа вместо существующих 8 или 16 гораздо проще. Если у вас возникли проблемы с маком, обращайтесь к нам в сервисный центр. С вами был MAC. Plus. Подписывайтесь на наши социальные сети, на наш канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии, задавайте вопросы. Нам очень важно знать ваше мнение.